Здравствуйте, дорогие мои. Так, ну что, у на сегодняшний мастер-майнд у нас э, никто не пришел. Я одна, да? Вот Наталья у нас, да? Ага. Хорошо. Может, получится? Здравствуйте. У вас не вылетать, Наталья, да? Может, получится? Да, Давайте, будем стараться. Хорошо. Значит, я хочу начать с того, что я сейчас там просто сообщение читала. Девушка мне прислала она очень переживала в августе, что один из знакомых из сайта знакомств в какой-то очень неподходящий день для нее, у нее в этот день умерла мама, и он ей написал, что больше мы с тобой не общаемся. Просто так, без объяснения причин. И она очень переживала. А сегодня она мне написала сообщение, что познакомилась с другим мужчиной на сайте знакомств. И вчера э, знала, что был успешный день, она дала ему WhatsApp, проявила инициативу, сделала сама первый шаг, попросила, что давай общаться в WhatsApp. И, говорит, проболтали долго, было так классно. Э, и он ее под конец спрашивает, а я тебе нравлюсь, а вот тебе комфортно со мной общаться, разговаривать? И она мне говорит, э, я же ему сама WhatsApp дала. Это же значит, что он мне понравился. А он все равно переспрашивает. Это говорит о чем? О том, что мужчины тоже с тараканами в голове. У них полно сомнений, переживаний, страхов. И нужно помочь мужчине через эти страхи пройти. Когда женщина ему помогает в этом, она становится для него очень ценной. То есть, вот как бы, казалось бы, такая мелочь, да? Дать WhatsApp, да, потом сказать, да, ты мне нравишься, и поэтому тебе дала WhatsApp, другим никому еще не давала. И вот здесь вот этот момент, ну, важно-важно прям запомнить. Мужчины в любом случае, даже если он уже муж, даже если он уже встречаетесь какое-то время, у него все равно есть сомнения, а нравлюсь ли я ей. Поэтому здесь важно, наверное, не столько слова, сколько наши поступки. Иногда нужно... Сделать какую-нибудь бурю в стакане, а потом сказать, знаешь, я тебя так люблю, что даже эта буря в стакане не сможет нас разлучить. Или еще какие-то моменты, которые не прямолинейные, вот я тебя люблю, да, а какие-то как бы вот так в обход, но тем не менее говорящие о том, что мужчина для нас ценен. Всегда нужно стараться найти какие-то моменты, показать, что мужчина для нас ценен. Наталья, ну давайте, раз вы одна, может быть, девушки еще подойдут. То, что прошлое воскресенье не было, привычка ломается. Наверное, сегодня может и никто не прийти. Какой у вас есть вопрос? Ну да, вот хочется понимать, наверное, как с ними общаться, потому что плохо умеем мы с ними общаться на долгосрочной, скажем так, основе. Может быть познакомиться действительно там дать WhatsApp uh -huh. вот я бы тоже наверное не знала как ему ответить и вот так вот сказать да ты мне действительно понравился и поэтому я тебе дала свой WhatsApp ну какой-то для меня смелый ответ не бояться этого смелого ответа вот смотрите когда мы маленькие дети мы там мальчишки нас дергают за косички какие нас мальчишки дергают за косички которым мы нравимся то есть, если девушка, маленькая девочка, мудрая, поворачивается и говорит, знаешь, почему ты меня дергаешь за косички? Потому что я тебе понравилась. Я сейчас всем расскажу. Мальчик больше не подойдет дергать за косички. А если да. она ему скажет, ну ты мне тоже нравишься. Я понимаю, что ты меня дергаешь за косички, потому что ты, я тебе нравлюсь. Ну ты мне тоже нравишься. Ну давай не дергать за косички, а давай что-то хорошее для друг друга делать. Но ну, мы же, вот нам не приходит в голову такое сказать в детстве, да? В ну, семь лет, наверное, нет такой мудрости. Да, <смех> да, да, да. А оно же ведь просто. Они просто люди, мужчины. Им тоже хочется добрых слов. Добрые слова даже кошки приятны. Поэтому если мы находим добрые слова, мы становимся громадной ценностью. И, конечно же, вот в дальнюю перспективу нужно строить отношения по верхним чакрам. То есть должны быть общие интересы, должны быть общие планы, интересные обоим. То есть должны быть э, вот эти вот какие-то иногда бури в стакане. Э, на 80% нужно быть белой, пушистой, а на 20% иногда э, хватаем саблю и машем, да, что-то там, какую-то, то есть разрешаем себе выпустить какие-то негативные эмоции. Женщине это очень важно. Потом это все сглаживаем, да? делаем квадратные глазки, круглые глазки, говорим, да, я тебя обидела, но я не думала, что я тебя обижу. Я, у меня не было цели обидеть тебя, да? Какие-нибудь вот эти глупые отмазки, как в анекдотах блондинки и так далее, да? То есть вот это все сила женщины. Обязательно это вся сила женщины. То есть вот в отношениях, вот не знаю, вот все равно секс он важен, но он не самый важный. То есть важнее вот это взаимодействие, когда мы вот одно целое. Когда мы можем, женщины, когда мы хвалим мужчины, это тоже оружие. Оружие. Все, за что мы хвалим, им хочется делать. Можно им не объяснять, что это оружие. Но это оружие. Когда мы хвалим за поступки, они хотят их сделать. Ну, конечно, женщину можно хвалить за то, что она красивая, а мужчину не нужно хвалить за то, что он красивый. Ну, может быть, иногда стоит, как жена мужа, вот мой, например, не хочет стричься, да? как маленький ребенок ведет себя. Приходится его чуть ли не как кота вот так взять под мышку и отстричь ему все волосы на голове. Ну, так не делаю, но прям вот почти так. Почти такое вот словесное какое-то влияние, словесное насилие почти. Потом приходится его, конечно, хвалить. Глажу по голове, говорю, какой красивый, какая тебе стрижка, как тебе хорошо смотрит. Совсем другой, прям шикарный мужчина. Прям тут теперь глаз да глаз за тобой. То есть как бы, вот, каких-то комплиментов можно наговорить, когда вот, через, через усилие идет, да? Ну, а во всех в остальных случаях, конечно, только за поступки хвалить. Вот что-то он сделал. Наверное, в да, вот, каких-то начальных отношениях, скажем так, это же действительно про семейные отношения, что там за физические данные хвалить. Ну, красоту и внешний вид. Вот. А, допустим, на первое свидание вот приходят, интересно, и действительно видно, что мужчина, ну, как бы не приучен, может быть, такой этот в повседневном виде наглаженным, это, это, а тут видно, что он прям вот там рубашечку нагладил, там и носочки белые, там одел и так далее. Как в этом случае? Есть ему смысл его похвалить и как, как бы его похвалить? Не за одежду, не за одежду. На первом свидании стоит похвалить за то, что вам было хорошо этим вечером. Угу. Ну, то есть в конце за, свидания. Да, в конце, в конце свидания. За то, что было комфортно, за то, что посмотрели какие-то красивые места, за то, что погуляли в красивом парке, не знаю, там, покушали сладость в каком-нибудь э, хорошем месте. там Допустим, сказать, я вот не знала это, это место, а тут такие, оказывается, вкусные пирожные, да, или что-то вот такое. Или наоборот сказать, вот я, мне всегда нравится в этом месте кушать пирожные, но сегодня они особенно вкусные, да, то есть вот какие-то внутренние составляющие э, хвалить, внутренние составляющие, то, что пригласил, то, что провели вместе вечер, то, что такой был замечательный вечер, благодарю, что ты меня вытащил из дома, там, я не знаю, вот, ну, в моем случае я действительно как крепкая, меня надо еще вытащить из дома, чтобы я куда-то пошла. Муж у меня эту работу постоянно делает, конечно, но тем не менее. Я думаю, что сейчас большинство женщин, они такие, работа-дом, работа-дом, и вот если ее кто-то вытащит, как, реп, как, это, как репку из дома куда-то погулять, это действительно кайф. Из вот а? скажем, из колеи, женщина в колее, вытащила, -а -а. работаем, поработаем, да, вот из колеи из этой да, да, Другой. из вот этой Другой. обыденности, к которой привыкаешь из рутины какой-то мужчина вытаскивает и ведет на свидание, это уже класс. Даже если мужчина вам не понравился, все равно стоит сказать ему какие-то приятные вещи, чтобы для него было это не. Для них тоже это травма, первое свидание. Особенно если мужчины не ходят на, там, постоянно на свидание, да, то есть там какая-то категория, которые, там всем женщинам кричат, ты красивая, пойдемте тебе кофе угощу, у них каждый день свидание. Там, они привыкают за это время. А тот мужчина, который вот недавно там понял, что ему нужно создавать семью, и он идет на свидание, там последний раз ходил 30 лет назад, да, или там может быть месяц назад какая-то девушка согласилась, и там кто-то не понравился друг другу. Да? То есть это редкий случай. Они не знают, как себя вести, они не знают, что делать. Они понимают, что надо идти на свидание, я мужчина, я должен там проявлять инициативу, звать на свидание. А дальше что делать, они не знают. Поэтому здесь нужно в свои руки брать вот и танцевать его туда, куда нам нужно. То есть мужчины, они вообще в своем большинстве такие вот, как теленочек. Его вот чуть-чуть погладил и за веревочку взяла, аккуратно, ласково и подтянула, куда тебе надо. Они в основном такие. Поэтому с ними нужно вот ласково, нежно и танцуешь, куда нам нужно. Нужно вам замуж, значит, мужчине говорите, что вы ищете мужа. Вот прям не надо этого бояться. Я ищу себе мужа. Все. Не надо думать, что вот мы там постречаемся, через год-полтора он поймет, что я такая классная, что я в сексе супер, что я там, я не знаю, там вкусные борщи, глажные рубашки, все это. это ну, в нашем возрасте практически каждая женщина это делает. Я вот знаю единицы женщин, которые замужем, кстати, и ничего этого не делают. Она говорит, э, я лучше ему денег дам, пусть идет в ресторане там где-то борща поест. Не буду я ему борщ варить. Но это очень редкие. Основная... А чем ну, они берут? Тогда вот интересно. Делать, ну вот. На... Uh -huh. ну а вот яркостью своей, какой-то непредсказуемостью. Uh -huh. Они говорят, сбивают с ног, да, своей красотой там. Нет, ну они следят за своей красотой, но это не, все равно красота – это не главное. Вот я, например, точно знаю. Главная внутренняя красота. Когда вы ее распаковываете, раскрываете свою внутреннюю красоту. Это умение быть белый пушистый иногда. Вот Ключевое слово – иногда. Да? Быть ласковой иногда. Да? То есть мужчинам это тоже ценно. То есть раскрывать все свои вот эти спектры, вот это вот… Куча, спектр эмоций, которые у нас у всех есть. Мы каждый день проживаем какую-то новую эмоцию. Их нужно разрешать себе проживать. То есть женщина каждый день другая. Бог ее такой создавал. А мы сейчас зажимаем все это. Плохое настроение? Зажали. Резиновую улыбку. Там расстроилась из-за чего-то? Стараемся тоже никому не показывать. А это нужно проживать, нужно выпускать из себя. Потому что оно остается внутри становятся блоками, энергия не продвигается, начинается сыпаться здоровье, начинаются проблемы, нежелание что-то делать, эмоциональные всякие неприятности начинаются. Прямо вот в эмоциях это все начинается. Здравствуйте, кто у нас зашел? Представьтесь, пожалуйста, а то у нас гость написано, не написано даже, не знаем, кто. По фотографии не угадываем. По, по началу отношений, как ты ему там будешь истерики в начале отношений? Нет, Навряд в начале почти. истерики не надо, но можно быть капризничным. Мужчинам нравится. Они себя чувствуют настоящим мужчиной, ему надо геройский подвиг сразу совершать. У меня просто такой был пример. В России еще, когда я там молодая, красивая была, 90-е годы еще, у меня был парень высокий, красивый, вообще, касаясь сажен в плечах, я даже сама не могла поверить, что такой красивый на меня обратил внимание. Я себя там ну там, к серым мышкам относила, не больше. И он за мной прям, я не знаю, полгода, наверное, хлестывал. Он меня мог приехать там и сказать, ты едешь домой, тебя подвезти? Я такая, о, да, да, да, подвези меня. Он меня подвозит домой, я выхожу из машины, говорю, пока. Потом, когда у нас начались все-таки отношения, я там начинала хотеть какую-нибудь фигню, которая нету вечером в киосках. Например, зеленый Принглс. Я знала, у меня свои киоски были, пять киосков на тот момент было. Я знала, что зеленый Принглс разобрали еще там в первой половине дня. Вот там красный, желтый может оставаться, а вот зеленого точно нет я начинала хотеть зеленый принглс, или белую шоколадку, или какую-нибудь еще фигню, пористую какую-нибудь шоколадку, которую тоже разбирали в первую очередь. И вот он полночи ездит от киоска к киоску, не только мои, все киоски по Волгограду там, и говорит, ну нету, ну давай зеленый, ну давай красный принглс, ну давай шоколадку молочную, ну давай. Я такая, ну ладно, уже когда полночи ездить, ладно, соглашаюсь. То есть я вот так вот капризничала. Мне казалось, что он сейчас отвалится от меня, и мне будет легче от этого. А он продолжал, продолжал делать поступки. Ему было прикольно вот в эту игру играть. Ну, добиваться женщин. А, да, добиваться женщин. Да, да, да. Я потом могла позвонить ему, там он каишником работал. Я могла позвонить и сказать, я, там, я захотела тортика. Он говорит, слушай, ну давай придешь ко мне, я, я тебе дам денег. И ты пойдешь сама себе, выберешь тортик, какой тебе надо. Мне некогда ходить, я же на работе. Я такая, ну ладно, сейчас приду. Ну там, я знала, что он недалеко где-то от меня. Я с подружками прихожу к нему, он мне дает там денег на пару тортиков. Я иду в магазин, мы там где-нибудь еще лезем через забор, что-нибудь еще, какие-нибудь вот это вот. То есть вот это вот все, вот я и сейчас, наверное, могла бы лезть через забор, несмотря на то, что мне уже давно не пристать. Но в душе мне, наверное так же все, 15-16. То есть, когда женщина вот такая вот, как а сколько бы лет нам не было, мы все равно хотим смеяться, делать какие-то глупости мелкие, да, которые вот никому не вредят, но вот самим потом прикольно вспоминать. У меня была такая ситуация, я тоже рассказывала уже здесь, в Испании, работала на подчасовке в одном красивом доме, и они, значит, всей семьей любят ходить на футбол ну, то есть в офлайне, да, то есть, ну, вот они мне, короче, э, оставляют ключи, мне говорят, так, вот здесь нажмешь э, сигнализацию, вот эту, вот эту, вот эту кнопку, я, естественно, это каждый день не делаю, для меня это там новое, как бы не забыть, не перепутать что-нибудь, не то, не нажать, в общем, переживания, да, вот те ключи, вот тебе нажмешь здесь, собаку надо вывести на улицу после того, как закончишь, чтобы она там, когда сигнализация включена, может там пошевелиться и вызовет, это... Ну, полиция приедет а в доме, как будто собака. Могут дверь сломать, ну, то есть какие-то неприятности. И я, короче, доделала работу, очень переживала, чтобы что забыть, что не забыть. В конечном итоге нажала сигнализацию, забрала собаку, свои сумочки, там все, что мне не забыть, мои ключи от машины, там, все, все, все вроде как бы нормально, закрыв, это, зах, выхожу, захлопываю за собой дверь. И понимаю, что их ключи остались внутри. А еще мне выходить через забор. <с> То есть калитку я не могу открыть, потому что ключи внутри остались. Ну, и от самого домика, и от калитки. И они потом, говорят, на другой день, когда я прихожу, они говорят, слушай, а как же ты вышла? Ты же, говорит, ключи внутри оставила. И я им рассказываю, что я влезла через забор потому что я понимала, что позвонить им, где они там на футболе, они, скорее всего, даже телефон не услышат. А если услышат, ехать ко мне, там я не знаю, минут 20 ехать ко мне, оставить э, вот это вот э, шоу, на которое они всей семьей ходят из-за меня, да, потом назад возвращаться, то есть там полфутбола прозевают. То есть, мне либо нужно было ждать сидеть, это все, либо лезть через забор, другого варианта у меня не оставалось. И это мне было 40 40 мне было, я полезла через забор, через забор тоже у меня не было привычки лазить, я порвала брюки, <свят> <свят> то есть благо, что у меня была своя машина, я до, до дома доехала, шла за, за это, закрывала сумкой, у меня разорвалось э, под попой вот так вот брюки, почему-то лопнули, ну, хорошо, что нигде выше не лопнули, да, то есть тоже была прикольная ситуация, и вот сколько мы с ними встречаемся, продолжаем дружить, у них работает то моя дочь, то моя с... это... сваха все время. И я иногда там подвожу кого-то из своей семьи к ним, и мы там видимся. Они говорят, помнишь, помнишь, как ты это через огур То есть мы так смеемся. Вот это вот такая интересная история получилась. И когда я рассказывала своему мужчине, с которым я в тот момент встречалась еще в Испании, это был не муж мой, до мужа был мужчина, он выгорал просто с меня, просто мужчинам нравятся всякие такие истории, то есть, значит, чтобы они были в нашей жизни, нужно вот позволять себе влипать в такие истории, не бояться, что там что-то случится, то есть это вообще, ну, просто весело. И женщина, когда она постоянно мужчину веселит, мужчины вообще, у них есть такой момент, они скучны им, ну, замечали, наверное, да, они бывают, как дела, спрашивают, они говорят, он говорит, скучно. И женщина ему нужна в первую очередь, чтобы ему не было скучно. То есть это по природе так положено. Потом уже женщина, чтобы ему не было скучно, там, говорит, будем красить, или там, будем делать ремонт, да, там, или будем копать, или что-то еще, да, то есть какой то творчество совместное. И ему уже не скучно, когда надо что-то делать. И когда его красиво увлекли куда-то, да, Будет игра какая-то, настольная, может быть, игра, да, ну, в нашем возрасте не, не всем можно через забор лазить. Это, иногда это должна быть какая-то игра настольная, может быть, шахматы, может быть, что-то еще, но то есть, чтобы он устал от телевизора, мужчина. И вот он э, идет на этот сайт знакомств, посмотреть, что же там с женщинами, может быть, будет повеселее. Если женщина умеет мужчину держать в тонусе вот этого какого-нибудь веселого со, со, со, вот какого-то какой-то веселой истории, свои какие-то веселые истории рассказать, снова с ней происходят какие-то истории, или вместе с ним уже происходят какие-то веселые истории, они начинают скреплять эту связь. Поэтому там, где вы можете получить такую историю, нужно как можно чаще бывать. Да, то есть это... У меня, например, еще была история тоже с мужем мужчина мы с ним... В командировки ездили, у него работа была такая, по разным городам ездить, картинки продавать, и я какое-то время с ним продавала, но уже не по магазинам, а вот лично людям. Мы там разошлись в разные стороны, к обеду встретились, потом к ужину встретились, там, да, вот, и однажды мы там кушаем, мы много путешествовали в это время по Испании, в ресторане в каком-нибудь кушаем, и вот там тоже этот бармен, который разносит еду, старенький какой-то был, ну, я не знаю, там, 60 плюс, наверное, мне тогда меньше 30, наверное, было, или нет, 30, наверное, было мне, 30 с чем-то мне, наверное, было. А он мне казался прям старым-старым, может быть, даже 60 с хвостом, прям с большим каким-то. И Вот он, значит, приносит, ставит тарелки, задевает то ли локтем, то ли у него тут салфетка лежала, мой бокал с водой, то есть вот этот на ножках, как вот вино, вот это вот, а с водой такой, задевает. И я вижу, что этот бокал падает, то есть у меня только вот эмоции. И лето было, лето было, то есть на меня падает этот бокал, не разбивается, мне повезло, но всю одежду мне пачкает. Ну и у меня там другой одежды, по-моему, не оказалось, но благо, что лето, а там джинсы высохли. И как он, он увидел, не знаю, или повернулся в этот момент, или я вскрикнула, то есть там все вокруг вот повернулись, все люди, которые кушали, они видели, как этот стакан падает, и как я ничего уже не успеваю сделать. То есть прям какие-то секунды, и не успеваешь уже поймать, уже просто понимаешь, что все, сейчас меня обольет, и я такая мокрая сижу. И этот бармен даже не извинился. И мой мужчина говорит, это вы задели, а на нее упал стакан. Как бы. И он там вообще никак даже не извинился. Мы тут тоже ситуацию вспоминали много времени. То есть он говорит, я думал, ты прям закричишь, испугаешься, а ты, говорит, так еще и как это, ха-ха, все, да ладно, лето сейчас все высохнет. Вода же не это не пивом же, не, не компотом облилась, то есть можно пережить. То есть какие-то вот такие ситуации может быть создавать. То есть это дает возможность мужчине чувствовать себя вот, не скучно, вот с ней не скучно. Вот этим женщины берут. И тогда можно не готовить, не мыть полы. Там мужчина решит эту проблему, что кто-то будет приходить мыть полы. Да? То есть женщине важно, чтобы было чисто. Значит, кто-то придет и сделает это. Еще что-то в этом роде. То есть здесь вот... Ну, еще нужно, конечно, соответствовать мужчине по уровню. Мы по уровням можем расти. Да? То есть более высокий финансовый уровень. То есть вот во всех практиках, которых какие-то практики можно повторять, смотреть, какие новые уровни проходим. Вот я сейчас, например, прохожу новый уровень, в нос говорю, да, и голос у меня мажу кремчиком. У меня всю неделю с голосом была проблема. Это просто тело не выдерживает, я прохожу более высокий уровень, и финансовый уровень в том числе, и духовный. И вот здесь вот начинается такое вот, что за, за телом нужно заботиться в этот момент, дать немножко передышку какую-то, отдохнуть. Но все эти уровни можно проходить выше, выше, выше. То есть мы потом вспоминаем, какие мы были до этого, в да, какой-то момент жизни своей, и понимаешь, что я себя переросла. Вот даже с другими нет смысла сравнивать, а вот с собой, с собой стараться анализировать вот эти моменты. И каких мужчин мы заслуживаем. Угу. Елена, а если, вот, например, хочется вместе с мужчиной путешествовать, пусть даже там небольшие путешествия для начала, понятно, что не сразу там круиз, на, на, лайнер, на, на лайнере круизном, вот, а пусть даже сейчас небольшие путешествия там по стране и так далее. Как об этом с ним ну, поговорить, чтобы тогда, рассказывать, скажу, что я хочу... путешествовать? Произносить это как мое желание. Как вот, помните, реклама была в Советском Союзе еще, по-моему, или вот в 90-е годы, а, наверное, ну, в 90-е годы была по телевизору такая девушка, «А, «Все, я хочу кофе!» Помните, на выдохе вот это? И вот эту фразу, когда она произносит, даже вот я слушала, женщина, мне хотелось ее кофе, кофе угостить, то есть хочется исполнять ее желание. Вот где-то в таком формате произносить, что там, да, может быть, показывать какую-то красоту, вот у меня муж часто со мной так открывает какие-то водопады, какие-то еще, там, ви видео короткие, это, ну, я не знаю, где он там смотрит, в Фейсбуке, наверное, он смотрит, или просто где-то показывает мне, смотри, вот это вот там-то, там-то, а, давай туда поедем, давай туда съездим, то есть вы, допустим, если любите... Вот э, я с удовольствием путешествую, но я не люблю это все планировать, искать, куда. А он у меня, это, готовый гид. Он придумывает, куда мы едем, когда мы едем, знает, сколько туда километров, знает, сколько часов нам на машине туда-обратно, во сколько надо утром выехать, чтобы к ночи вернуться домой. То есть у нас часто такие поездки без отеля, то есть одним днем. И вот с мужчиной просто рассказать, а ты любишь путешествовать? А где ты был? А что ты видел? И попоказывать ему какие-то картинки из интернета. Какую-то красоту, которую вам хотелось бы увидеть своим своем глазах. Вот я бы хотела туда съездить. Можно одним днем, это недалеко. То есть для начала искать какие-то прям вот соседние какие-то городочки. Мы часто едем просто в соседних города, которые там 30 километров от нас. Или там 40 километров. Мы там гуляем весь день, кушаем какую-нибудь сладость, чаем в каком-нибудь баре. И к вечеру возвращаемся домой. Делаем фотки. У нас в каждом городке есть какая-то фишка. какая -то. Вот у нас, допустим, почти, там, я не знаю, 10 шагов делаешь, и вода льется, как эти, не как фонтаны, а как вот попить можно. Родниковая вода. Вот, ни в одной другой деревне я такого не видела. каких-то вот я фотки были там под, под ведьмин городок сделано. Там, то метла на ней можно сфотографироваться, то змеи из стены в это вылазит. Видели же вы у меня такие фотки? То есть это маленький город, да. в котором вот какая-то такая вот фишка, специально для туристов делают. То есть приходят туристы, туристы, значит, в ресторане попили пиво, что-то покушали, сладость какую-то съели. Это все деньги дополнительные приходят в деревню. И у нас почти каждая деревня строится под какой-то вот уникальность какая-то, которой вот нет в другой деревне. И вот мы любим такие путешествия вот просто одним днем, просто выход, поездка выходного дня. Иногда берем моих подружек, и вот он уже все это знает, уже был там, и нам рассказывает, где-то наоборот что-то улучшили, там это вот, в э, прошлый раз, допустим, мы не видели в этом городке Ведьмином э, избушку на курьих ножках, причем написано, что Баба-Яга – это русская, в испанском городке. Там такая книжка, там на испанском языке написано, что бабьяга, яга вот эта ведьма, которая жила в этой избушке на курихножках, она русская. Прикольно. А если получается, он как бы ну, рассказываешь все там, предлагаешь, еще что-то, и он все равно вроде бы где-то путешествовал, но не вместе получается, то есть как бы на совместные какие-то поездки и путешествия он не соглашается, то тогда это не вариант. Не вариант. А почему не соглашается? Он точно не женат? Вдовец. Вдовец. Это точно не женат. Точно. Может быть, у него несколько женщин. То есть, ну, тут закрадываются сомнения такие. Ну, почему? может быть. То есть, тогда, значит, это все-таки не вариант, раз человек, ну, где-то где он надо путешествует. Как его вовлекать как-то надо. Я не знаю, вот просто есть у него машина, да? Нет машины? Нет машины. Вот здесь, значит, проблема. Значит, нужно эту проблему решить. Надо найти прокат машины на один день. Ну, и этого... не проблема, куча права, есть. А вот, есть автобусов. И прочего транспорта. А, ну можно автобусов, Ну, можно тогда. Можно тогда. Это это... Просто uh -huh. не соглашается. Не соглашается. То есть что, ну, дома он сидит? Ну, не, не, да, не, нет, ничего не говорит, как бы. Вы слушаете? Тогда такая... его просто перед фактом ставить, сказать, я купила билеты в музей вот там-то, там-то, надо до него доехать там 100 километров в другой город, и автобус уходит там в 7 утра. Я тебя жду на автобусной станции. Завтра. Ну, или чуть заранее сказать, так я билеты купила. Мы едем туда и дать возможность ему оплатить автобусы. Сказать, ты автобус оплатишь? Ну, уже в автобусе такого. Перед фактом поставить, что. Ну, может быть, как-то так вовлекать. Чуть заранее говорить, а что ты делаешь в субботу, допустим? Ничего не делаю. Нет у тебя каких-то серьезных планов? Нету серьезных планов. Все, я все придумала. В субботу в 7 утра тебя жду на автобусной остановке. Можно сказать, я приготовила для тебя сюрприз. Или просто искать мужчину, прописывать прям в, в своем списке, что люблю путешествовать с мужчиной. Вот я, например... Вообще домоседка, честно говоря, с детства. Меня помню, мама как репку вытаскивала из дома и вела на какую-нибудь горку кататься, когда мне там 10 лет было. Я сидела, книжки читала дома, там какие-то это игрушки какие-нибудь играла, какие-нибудь вот детское рукоделие какое-нибудь, вот это вот все меня дома тянуло. А зима там какая-нибудь, она «пойдем погуляем, пойдем погуляем». Вот она брала меня, брата, самки и вела на какую-нибудь горку кататься, потому что и сама я не пойду. Ну, там еще позже я там потом стала на коньках кататься, но вот маленькая пока была, как-то вот, вот репка-репкой была. Но вот муж меня вытаскивает, вот не знаю, я даже, наверное, список не писала, хотя, наверное, писала, люблю путешествовать, но я вот такая репка. Меня надо вот прям вытащить. Он мне, он мне говорит, что ты делаешь в эти выходные? Я, Ну, надо посмотреть мой график. Он говорит, ну, давай, смотри. Я говорю, еще пока никто не записался. Он говорит, хорошо, сделай так, что уже я записался на весь день, и мы с тобой поедем в поездку. То есть вот так вот мы с ним сейчас. Раньше его всегда бесило ко мне записываться, А сейчас уже привык, что по-другому не сделаешь. И он уже нормально. Это тоже получается, добивается человек. То есть интересно, что он... Что это он добивается. А если ему говорить, я там купила и так далее, это этот, есть у нас обещать не значит жениться, уж тем более. Да, значит, просто рассматривать другого мужчину. Может быть, сказать ему: слушай, я там поехала с Васей в поездку, ты же не захотел, а у меня есть там вздыхатель, который вот Вася, там, я не знаю, я с ним поехала. Или сказать, я с подружкой поехала. И это прислать ему фотографии, когда вы счастливые, с какими-нибудь лицами, просто покривляться перед камерой. Подружка, чтобы вас пощелкала, а вы там кривляетесь, там, смеетесь, еще прям говорите: у меня такое задание. Нужно, чтобы. Да, я уже кучу меня... таких фотографий, и где ну, такие смешные, и веселые, и там скакетливые. И вот их в WhatsApp выставлять менять без конца в WhatsApp новые статусы. Он вас видит в WhatsApp. Е? И он каждый раз, опа, фотка поменялась, будет все равно открывать большой формат и смотреть, что там с фоткой. А там какая-нибудь, какие-нибудь еще там, да, вот эти фотки, еще что-то. Он, о, она счастлива без меня, вот задача, чтобы его заставить вот это вот чувствовать, без него счастлива. А он, мужчинам важно вот эту, потреблять вот эту энергию, когда мы транслируем вот это ощущение счастья. Ваше ощущение счастья тоже очень важно. То есть, если он вас куда-то зовет вдруг, то вы должны кайфовать от этого, разрешить себе кайфовать и вот излучать вот эту энергию кайфа. Вот, как я, допустим, с мужем, как классно было, что ты меня вытащил там в этот вот городок погулять, какой ты молодец, классно, или там на дачу. Но мы сейчас больше на дачу ездим, потому что у нас там Проекты новые, мы там еще вот это придумали, вот это придумали. Вот, и нам обоим там хорошо. Мы вот, вот просто в экстазе, просто. Без всякого секса, просто экстаз. Это я не знаю, как объяснить, но это очень классно. И вот Но ну, все равно какие-то поездки будут, потому что сейчас там котов еще чуть-чуть, можно будет окошко им открыть, и к ним можно каждый день не приезжать. Можно какой-то день пропускать. Поэтому будем опять сейчас ездить. И летом мы обычно не едем, потому что жара, и хочется где-то в тенек, в бар зайти. То есть здесь жарко очень. А вот э, весна-осень мы очень любим путешествовать. Хотя сейчас у нас 27 градусов. У нас какая-то осень супер странная в этом году. И это 23 октября. И 27 градусов. Такая вот у нас история. Так что это... Как-то вовлекать надо и вот показывать, что это вам радость составляет. Начните с того, что вы один раз его куда-то позовете. Может, купите какие-то супер дешевые билеты, я не знаю, на что-то. Или вот уже тогда с подружкой, чтобы он знал, что все, Уведут, уведут. Находить какую-то подружку. Или продолжать искать мужчину на сайте знакомств. То есть этот, пока на вас не женился, вы свободная женщина. Вы ему ничего не должны. То есть обещание мы даем, когда вот свадьба. Или роспись, как сейчас люди говорят. Вот тогда мы даем обещание, что больше я ни с кем, я только твоя. А пока он на вас не женился, значит вы свободная женщина. Вы сегодня пришли к нему, а завтра, значит, наказывать его через свое внимание, время провождения, наказывать. Говорит, я с подружками на девичнике, я там с одноклассницами, у нас вечер встреч с одноклассницами, я там еще куда-то, то есть вот есть практика, масленица называется. Берете тетрадку, в ручку, и на целый месяц расписываете себе план. На каждый вечер вы куда-то идете, посмотрели, что там у вас из культурной программы есть в вашем городе. Может, какие-то там бесплатные есть какие-то иногда всякие штуки. У нас тут, вот, допустим, летом, то какой-то вечером джаз играет на улице прям. Можно прийти слушать джаз на улице. То еще что-нибудь такое, да, то есть, есть какие-то концерты там недорого там, да. То какие-то вот это вот все. Возьмите себе прям распланируйте месяц прям вплотную. И если он вам звонит, вы говорите «А, привет, Вася!» Ничего не слышно. Тут все шумят, музыка. Не знаю, не слышу тебя. Я тебе потом перезвоню. Пока-пока. Кладерик трубку. Ну и не перезванивайте, Он потом через какое-то время опять. А вы опять там. Ой, мы тут с подружками на день выпускника. А, тут опять шумно, музыка. Мы тут в таком красивом месте. Я тебе потом перезвоню. Пока-пока. Все, опять трубку повесил. Опять не перезвоню. Чтобы он думал. Опа, теряю. Теряю, уведут. Вот это нужно создавать. То есть мы же как? Если мы себе выбрали мужчину, мы в него влипли, все мы каждый вечер, какой только можем, к нему бежим. Нет, жизнь продолжается. И нужно создать ему дефицит, чтобы он за вами бегал, чтобы он старался договариваться о свидании, о том, чтобы вместе провести время, чтобы он договаривался с вами. Вот это очень важно. Как у вас это было? Да. Ну вот, да, вот это, пошли с подружкой в кино, высылаем фотку этот, на фоне м, рекламы этого кино, там баннер mm -hmm. в кинотеатре, mm -hmm. все такой действительно mm -hmm. фильм интересный у нас сейчас «Сердце Пармы», вот идет такой исторический фильм, mm -hmm. он на самом деле очень интересный. Ну, ты мне потом расскажешь, и все. Угу. Mm -hmm. Там, ну, значит, показывайте своих... его на внимание, значит, старайтесь как можно меньше внимания ему уделить. Сами не пишите, не звоните. У вас же какое-то время уже отношения. Да. Вот, вот просто... пишу и не звоню, просто... Да. просто ищите другого. Если ну, он там дела, да, будет это настаивать, скажи, я там с Васей в библиотеке, или я там с, это, с, с Ваней там в парке гуляю, от. Мы там старые друзья, там, тра-та-та, -та, еще что-нибудь. Я там пока занята, я тебе потом перезвоню. То есть, чтобы он видел, что уведут, тогда он начнет что-то делать. Если не, не начнет что-то делать, значит, просто не ваш. Это вот как я вначале рассказала, девушка говорит, какое счастье, что он мне тогда в августе написал, что все больше мы с тобой не переписываемся, больше это. Они даже не знаю, они на свидание ходили или не ходили. Ну, в общем, короче, по-моему, на, на фоне переписки было месяца два, наверное, переписки. И потом парень ей так говорит. И она так переживала, что, говорит, это прям вот в тот день, когда мама умерла, как раз. И вот, вот я тут вообще голова в рискарячку, и еще он такой тут белый, пушистый. Я говорю, ты его потом будешь благодарить. То есть это лучшее, что он мог для тебя сделать. И она сейчас это понимает. Ну, это да, я поняла, что, как правило, все одновременно случается несколько mm -hmm. событий вот, и положительных, и причем, как правило, там положительно заряженные, отрицательно заряженные одновременно да да да да поэтому просто значит не он если он такой амебок что это его палочкой потыкать как это лошадь доклая да живая не палочкой потык. лошадь сдохла да вставай и уходи да да да, да. вставай и уходи то есть если у него нет вот никакого интереса может быть попробовать его еще пововлекать да то есть Сказать, ну давай сходим, но жизнь-то не кончилась, у нас же жизнь вообще там 40 лет только начинается, правильно? Там можно уже в 50 лет сказать, только начинается. Это изменить немножко фразу, да. То есть сказать, ну давай сходим в кино, ну почему ты меня не приглашаешь в кино? Или, ну, или потом просто игнорировать его тоже. Если как вот проходит, вы к нему приезжаете, и вы там вместе смотрите телевизор, да, вместе там поужинали. Как вот это бывает? Нет парк, получается, что такие прогулки, ну, в парк получается, действительно, потом, может быть, что-то вместе там поужинали, или там что-то пообедали, ну, так. ну, такое немножечко, ему просто за 60, может быть, действительно большая разница, скажем так, в возрасте, и уже такие более какие-то спокойные, а давай посмотрим вместе телевизор, ну, спасибо, этот ящик у меня дома есть, mm -hmm. в принципе, есть еще чем понимать в жизни, кроме посмотреть телевизор. Ну да, вот у меня, например, я своему сразу сказала, для меня телевизор, даже если мне зарплату будут платить за то, что я смотрю телевизор, я не знаю, буду ли я это делать или нет. А бесплатно и подавно, я, то есть я э, наушники одеваю, у меня какой-нибудь тренинг с компа, э, то есть они с мамой смотрят телевизор, я вроде как сижу рядом, но у меня в ухе тренинг какой-нибудь идет, я сижу слушаю. Еще там что-нибудь заодно делаю, еще отвечаем на какие-нибудь вопросы, еще что-нибудь там, да, вот так вот. То есть для меня телевизор это, ну просто, пустой, пустая трата времени. Это вот э, жизнь потратить на телевизор, это, ну, просто выбросить в мусорку свою жизнь. Для меня вот это так. И первый год он его даже не включал, совсем не включал, боялся меня спугнуть. Потом стал мне объяснять, что если его не включать, он быстрее сломается. Я говорю, ну включай, тебе нужно, включай. И вот сейчас я, то, что у нас четырехкомнатная квартира, я ухожу в другую комнату, закрываю дверь, чтобы мне не было слышно телевизор. У него там ему хорошо, мне тут хорошо. И у нас всем хорошо. То есть, ну вот на какие-то моменты мы пересекаемся все равно, чтобы провести время вместе. Поэтому здесь должно быть именно как обоим интересно, что такое любовь. Это интерес плюс радость. Если у вас есть интерес и радость с этим человеком, значит, это ваш человек. Если у вас нет интереса и радости находиться с этим человеком, значит, меняем просто. Значит, просто не он. Может и что, много лет, ну, не знаю, у меня вот просто был на 18 лет старший мужчина. Я его умудрялась вовлекать в какие-нибудь истории, рассказывала ему что-то. Какие-то истории мы попадали, Там потом смеялся, он еще несколько лет вспоминал какую-нибудь историю. То есть ему было весело со мной. Прям супер весело. Ну, это вообще классная формула. Интерес плюс радость, да, на самом деле. Вот, как бы. И я вот Если чувствую, вы можете с этим мужчиной будет... вот просто какую-нибудь фигню, я не знаю, глупости какие-нибудь говорить и смеяться в это время. Вот это ваш мужчина. Вот. И смеяться, как дурочка, вот прям, прям, вот, прям кайфовать от этого. Значит, это ваш мужчина. Если вы не можете, вот, вот эту радость испытывать, да, и вот интереса никакого нет, то это просто не ваш мужчина. Интерес у обоих. Мужчины свой интерес, то есть у них на начальном этапе э, чаще всего секс не закрытые там потребности на каком-то длительном сроке, и им это надо закрывать. Но потом, когда это закрыто, вот у моего мужа сейчас за 5,5 лет закрыто, он бывает и целый месяц ему не надо. Иногда я его уже сейчас это говорю, мы пошли, он говорит, Куда? И улыбается. Я говорю, сейчас узнаешь. То есть я стала так себя вести. Ну, это может раз в месяц я так могу себя повести, или раз в два месяца могу так себя повести. Но у него закрыта эта потребность, то есть нет вот этого голода в этом, в этом направлении. И уже по-другому получаем удовольствие, вот реально, реальный экстаз от сотрудничества, от того, что мы придумываем, что мы сделаем, от того, что мы делаем что-то. От того, что я его хвалю за то, что он сделал. Мы сегодня приехали с утра на дачу, он выпустил курей из курятников ходить по улице, а не давай там копать пылью этой, как это, не знаю, баню, он говорит, баню из земли. Ну, он мне это объясняет, как бы они так... Ну, у меня нет опыта, я городская девочка, у меня нет опыта с курями. Ну, бабушки, дедушки там были, но это в детстве, и уже давно это не, не, нет никакого опыта такого, только видела. И вот мы и там около этих курей 4, 5 котов. 5 котов, кто-то смотрит, кто-то внутрь курятник залез, и из курятника из коты смотрят на этих курей, что они там делают. В общем, короче, веселуха. Мы наблюдаем за всеми, за зверями, что там происходит. Это реальный кайф, просто реальный кайф. Просто вот настоящий экстаз, я не знаю, как это еще сказать. Прикольно, я ему говорю, давай рядом сделаем еще один курятник, и в нем какую-нибудь козу или эту заведем. Ну, корову нет, а так, чтобы не работать, чтобы, ну, траву чтобы ели. У нас травы-то много, территория большая. В общем, постоянно там какая-нибудь работа. Оливки в этом году стали черными уже в октябре. Обычно еще в ноябре зеленые рвем, чтобы вот консерванные банки закрывать. А это уже это, темными стали. Я говорю, слушай, прозевали. В общем, короче, сейчас поедем оливки собирать уже на это, на консервы. В общем, вот это все классный кайф. Кот Матроскин же еще сказал, потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Да, да. И мы там никому друг другу не командуем. Я ему говорю, пошла я вот это делать. Он говорит, ну иди. А я, говорит, пошел вот это делать. Я говорю, ну иди. Ну так, каждый сам себе выбирает работу, а там же всегда на земле есть что поделать. Ну какую-то легкую там, какую-то надо сделать бывает, что прям... Поэтому здесь нужно просто искать какое-то общее соприкосновение, вот, в котором вам будет обоим хорошо. потому что Совместный интерес. Да, совместный интерес. Пусть их будет немного, пусть их будет немного. Но земля это, – это как большая игрушка или как большая игра. Там все время есть какие-то ходы, которые нужно сделать. И я это знала, еще там с 90-х годов у меня была мечта гектар. Поэтому я это, ну, такой, чтобы не стоять вверх попы все время, как родители на даче, да, мы там что-то делаем, ну, с минимальным количеством. Мы можем сесть позавтракать, там, или там орешки каким нибудь съесть, чипсы какие-нибудь съесть, у нас красивые пейзажи, там, все это, понаслаждаться вот этой вот красотой. Листья еще не пожелтели, у нас обычно желтеют, а это из-за засухи, из-за того, что такая теплынь стоит, там, Листья не желтеют, они не знают, что делать, путаются, деревья. Как быть-то? Когда холод, понятно, а когда холода нет, значит, еще лето не кончилось. То есть что-то с природой происходит странное. Вот такая вот история. Так что придумывайте, как вовлекать, придумывайте. Хотите, напишите мне в личку какие-то несколько идей, я вам тогда тоже напишу, какие у меня есть идеи. Хорошо. Спасибо. Просто Я помню, вы тогда говорили, мужчина все равно спортивный, он там гуляет, пробежка у него какая-то, да? Ну, прогулки. Прогулки. Бассейн, прогулки. Бассейн, Но он в бассейн, бассейн один ходит. Один ходит? Не, пригла... не приглашает в бассейн. А почему? Ну, он бассейн. по абонементу ходит. Почему? Ну, не знаю почему. Потому что ответа. Но если он экономит на женщине, то тогда бросайте его. Потому что если мужчина не вкладывается в свою женщину финансово, пусть и хотя бы какими-то мелочами, теми, которыми может себе позволить, она для него не ценна. А когда вкладывается, его потом с ней расставаться тяжело. А это он вас, значит, женщину не видит. Он видит вас, может быть, хорошего парня, своего друга, но не женщину, которой хочется заботиться. Это тоже вопрос к вам, что во мне еще надо доработать. Что во мне еще надо доработать. Посмотрите, у нас с вами практики были, в записи у вас остались. Посмотрите, что там по женской части. Посмотрите, угу. поработайте, просто повторите вот это по включению женс... женственности. Хорошо, ага. даже а... тут не помню, какие там были. То есть здесь ну, вот такой нет. момент, чтобы он хотел вкладывать в вас деньги, хотел вас радовать, ради вас какие-то поступки совершать, а это слишком. Это прям реально дру... друганы. В кино вы ходите с подружкой, он в бассейн ходит без вас. То есть... Чтобы не тратить деньги, наверное, вот так выглядит. Но вот для меня это именно так выглядит. Ну, со стороны всегда же беднее оно. Да? Когда не внутри ситуации находишься. Да. То есть это смотреть, что здесь как, э, насколько с подарками, да, насколько праздники учитываются, цветы. Есть цветы? Подарит? Один, наверное, раз за... Да, да, других не помню. Радовались? Радовались цветам? Да, конечно. Прям нужно радоваться, прям искренне, вот прям как маленькая девочка, разрешить ее прыгать, целоваться, там, обниматься, там, не знаю, постоянно нюхать эти цветы, говорить, боже, какое счастье цветы, какие классные, как я тебе благодарна, там, вот в этом формате как-то прям максимально, прям писать кипятком перед ним, прям вот, чтобы он... Пони... Они не понимают, что цветы, ну, там, еды купил, ее потом съешь, а цветы же потом не съешь, выбросишь. а деньги истратил. Мужчинам это непонятно. Поэтому, когда он видит, как женщина радуется, тогда ему хочется еще снова и снова покупать цветы. А когда не видит, как радуется, когда просто говорит «спасибо», все, это значит, не оценила. То есть здесь вот эти моменты тоже учитывать. То есть все, что мужчина вам для вас делает, прям каждую мелочь радоваться. Это вот как и вселенная. Мы радуемся какой-то мелочи, и нам дают больше. С мужчиной точно так же. Когда он видит, как женщина радуется, ему хочется снова-снова ее радовать. В общем, попробуйте сделать сейчас голод парню. Именно голод в взаимодействии с вами, именно провождения вместе. Ну, естественно, и по сексу, да, Сказать. Ну да, вот так вот и делаю, как бы пока вот не отвечаю. Ну, да. Я не могу, я, Но... За... Но... я занята вот так вот играть с ним, играть прямо в это. Я занята сегодня, не могу. На завтра тоже не могу прям вот, вот эту вот практику масленицу распланировать себе на целый месяц, каждый вечер, куда вы можете деться, чем вы можете заняться. Пусть это где-то будет какой-то вебинар, вы посмотрели, где-то вы фильм какой-то смотрите, где-то еще чем-то себя увлечь. Индийские фильмы начать смотреть, сериалы вот эти, которые длинные по ведическим писаниям, они очень классные, в них очень много подсказок, как быть вот этой женственной женщиной. То есть, прям когда перед глазами образы разные, вот примеры разные, прям списываешь это себе. Мы же впитываем все, что видим. Вот это вот у нас будет это, моделировать, прям, прям трансформировать очень мощно. И все займите себя чем-то, чтобы прям у вас не было времени к нему ходить. И все. И пусть он вас как крепко вытягивает, пусть он придумывает, какое у вас это, чем вас увлечь. Я говорю, муж. Муж и то говорит, а что ты делаешь в этот выходной? А что ты делаешь в тот день? Он со мной договаривается. Вот как я с, с, с девочками записываемся на какой-то день, на какое-то время о встрече. Он точно так же со мной договаривается. Он просто понял, что вот так нужно. И все. И он уже комфортно чувствует. Потому что все равно я найду это время, я с ним проведу это время. И для него это ценно. И мужчина должен делать что-то такое, что это. Вот он мне сейчас опять водопады показывает. Я говорю, слушай, ну с засухой, наверное, нет водопада. Он говорит, ну, засухой нет водопада. Ну, может быть, зимой пойдут дожди и будет водопад. Опять поедем на водопад. То есть вот прям красивые места такие находит, где там что? Это. То есть мужчина вовлекает таким образом. И он ниже них мне. Не это не на первое свидание у меня вытаскивает. У меня все время как крепкого должен вытаскивать. Это тоже какая-то игра своеобразная. Поэтому вот так вот. Просто перестать быть удобной женщиной. Перестать быть удобной женщиной. То есть разрешить себе быть капризной, разрешить себе быть иногда не белый, не пушистой, иногда разрешить проживать вместе с ним плохое настроение или говорить, что сегодня я не смогу с тобой увидеться, а у меня сегодня плохое настроение. И разрешить себе прожить его. То есть именно вот так. Угу. Хорошо? Да. Да, Хорошо? Наталья, давайте тогда до тем заданием, что как можно вовлечь мужчину. Давайте попробуем это, насколько лошадь мертвая, да? Потыкаем его пальчиком, да? То есть немножко это попробовать какие-то придумать. Креативчики, давайте я вам помогу. Мы в личку спишемся. Я вам помогу креативчики какие-то придумать. Давайте посмотрим. Но вообще лучше вот, э, выстраивать институт поклонников. прям несколько мужчин, с которыми вы с кем-то анекдот рассказали, с кем-то посмеялись, с кем-то в кино сходили. А потом просто смотреть, с каким вам кайф, с каким у вас вот интерес и радость возникает. Если интереса нет, просто вот иду, потому что вот привыкла. Это не надо. Тем более, что если он не муж, то поменяем. А то, что от, от, это отмазка 60 лет, ему там, это он уже там, это возраст такой. И еще и 80 заводные есть. У нас он друг 100 лет ему. Мы пошли повидаться с ним, вот 1 апреля 100 лет исполнилось. Друг мужа. Он нас в ресторан зовет. Говорит, это, пойдем, пойдем, давайте какой-нибудь день соберемся, сходим в ресторан вместе. Ему скучно одному, женщины у него нету. Ну, там, когда-то умерла давно жена, там, дети уже взрослые, но ему 100 лет детям 70 плюс, детям 70 плюс, там, у него и внуки, и правнуки, и все в других городах живут почти, и вот ему скучно, а в 100 лет куда он невесту пойдет искать? А он готов в ресторан вести и все, там, чуть ему внимание, чуть его под ручку взяла, говорю, Мигель, щелкни меня с ним, Мигель меня щелкает с ним, а он уже такой что-то там, какой-то интерес у него проявляется, что вот эта девушка его под ручку взяла. Сто лет человек все еще готов жить. Представляете, это шикарно. А если он вот такой вот 60 сел, то он 65 умрет, потому что у него интереса в жизни нет. Жизнь укорачивается, когда интереса нет. Поэтому вот, может быть, его в этом направлении дать ему что-то почитать, посмотреть где-то, какие-то посты на эту тему. Если у нас есть к жизни интерес, нам ее продлевают. Линия на руке даже увеличивается. Если у человека нет интереса, она укорачивается. Так что вот так. И ищите, ищите еще на сайте знакомств. Вы сейчас все равно прокачали себя достаточно, чтобы найти нормального парня. Просто смотрите, нескольких, пусть будет три каких-нибудь. И вы будете выбирать. Кто-то один отвалится, какой-то еще отвалится. Вы еще выбираете на сайте знакомств. Давно вы выходили на сайт знакомств, Наталья? У вас сейчас будут просто другие парни. Да, вот уже давненько не выходило. Думаю, наверное, это тоже выход. Вы сейчас выйдете, Ситуация. вы сейчас прям других будете видеть. Потому что вы все равно поменялись. Вы даже внешне поменялись. В лучшую сторону. Благодарю. Да, хочется. Наверное, еще выйти, еще что-то посмотреть. Угу. Да, посмотрите, посмотрите, потому что, а что жизнь такая короткая? Что ждать-то? Ждать, что этот там начнет это разродиться? Да нет, конечно. Надо искать парня просто, который вот... Я говорю, мой вообще любит путешествовать. Он лучше одежду не купит, но вот на путешествие он и тратит. И билеты в музее легко покупает, все равно какая цена... И бензин, и там, и что-то где-то в ресторане покушать. Он это вообще на это не жалеет. Вот на, на одежду ему жалко денег. Нет, надо все до дыр носить. А вот на путешествие нет. Вот такой. Вот напишите себе в плане, вот у какого вы хотите мужчину, именно такого. Все. угу Да. Все, я исчезаю. Давайте тогда вам домашнее задание. Пишите мне в личку, покреативничаем, придумываем. посмотрим, что можно с этим парнем сделать. И уже тогда это. Ну, пусть это будет два в одном. Еще парней. Да, видимо, надо. И этого немножко потыкаем палочкой и еще остальных поискать. Чтобы он знал, что он э, на Олимпиаде, да, и что он здесь может выиграть или проиграть. А приз это вы. И что полно парней, которые хотят хорошую женщину рядом с собой иметь. Поэтому все, работаем в этом направлении. Просто... Хорошо. И вам, вы можете только одного сделать счастливым. То есть это не то, что там многих, а одного только счастливым. То есть приз такой штучный, ценный. Так что вот так. Да, мне один нужен. Один да, нужен. Да, все. да. Да, одного, с которого которого вы выберете, с которым вам будет комфортно, и все. Если не комфортно, то значит не он просто. Просто не он. Так что вот так. Все, Наталья, обнимаю. Девушки, всем пока. Думаю, что интересная получилась равно беседа. Да? Все, пока-пока всем.